Это шоу-программа «Бегущая сотня». Молодой человек, здравствуйте. Это шоу-программа «Бегущая сотня». За правильный ответ я даю 100 рублей. Попробуем? Нет, я тороплюсь. Да быстренько все. Да не найди кого другого. Хорошо. Я камеру Спонсор нашей шоу программы – магазин «Бегемотик». Сеть магазинов «Бегемотик». В продаже развивающие игры и на радиоуправлении. Разнообразие мягких игрушек. Скидка на день рождения – 20%. Конструкторы от известных брендов и многое другое. Пенсионерам и многодетным семьям скидка 10%. Все для правильного. Разников и их оформление. Каждую среду скидки 20%. Аккунис Мир Детства. Сетью магазинов Бигемотик. Город Губкинский. Микрорайон 12. Дом 36 Телефон для связи 8 902 693 50 53 53 9 30. Мы работаем без выходных с 10 часов утра до 20:00. Это шоу-программа Бегущая сотня. За правильный ответ я даю 100 рублей. Согласен? В каком государстве жили герои многих русских народных сказок? Ну помнишь, в конце все время говорят, э, в каком государстве. Что? Нет. Там одно, там одно предложение. В каком государстве? Ну, короче, в каком государстве народных сказок жили герои многих русских народных сказок? Не знаешь. Девчонки, привет! Это шоу-программа Бегущая сотня. Ответьте на один вопрос и получите 100 рублей. Согласны? Легко очень все. Серьезно. В каком государстве жили герои многих русских народных сказок? Все это предложение в конце всегда говорится этой сказки. Любой сказки. Еще попытка. В царстве каком? В царстве в государстве? Правильно. Держите 100 рублей. Удачи. Девушка, здравствуйте. Нет, Давайте вам зададим вопрос нет, один? Нет, нет, Мужчина, здравствуйте. Спасибо. Женщина, здравствуйте. Не могу. Не можете, да? Семья, здравствуйте. Это шоу программа «Бегущая сотня». Ответьте на один нет, вопрос и получите 100 рублей. Согласны? Попробуем? Назовите грозное оружие соловья-разбойника. Да, скажу. Сказки читал? Что соловья-разбойник делает, когда встречает врага? Свист. Правильно. Держите 100 рублей. Кстати, скажите, пожалуйста, а где вы покупаете ребенку мягкие игрушки и вообще товары для ребенка? Пишите. В магазинах детских игрушек. А вы знаете, у нас есть прекрасный магазин Бегемотик. вот здесь, да. вот в 12-й Приходите, там очень хорошо. Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте. Это шоу-программа «Бегущая Сотня». Попробуем ответить на один вопрос и получить 100 рублей. Попробуем. Итак, слушайте внимательно. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать, как шапку-невидимку? Какой сказочный головной убор? Да. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? Шапка на оно... махов. Ну нет. Похоже вы сказали первое слово, правильно? А второе слово как? То есть оно есть, но его не видно. Шапка не единка. Правильно. Я же вам подсказал сразу первого вопросе. Привет. Это шоу-программа Бегущая сотня. Знаешь такое? Нет. Ну, знаешь, значит. Итак, я задаю один вопрос, ты получаешь 100 рублей. Согласен? А, мультики смотришь? Да. Как звали мальчика из мультика Простоквашина? Не... не помню. Ну. Точно не помню. Не помнишь, да? Да. Может, позвонишь маме, узнаешь? Да не, я просто опаздываю Опаздывай. Ну ладно, давай девушки здравствуйте это шоу программа бегущая сотня ответьте на один вопрос и получите 100 рублей согласны да. пробуем да как звали мальчика из мультика простокваршина дядя федор правильно девушка держите 100 рублей кстати где вы покупаете ребенку игрушку? у меня нет детей а когда будут в детском магазине в детском магазине знаете где хорошо продают игрушки хорошие бегемотики приходите к ним Мальчишки, привет! Это шоу-программа Бегущая Сотня. Ага. Пробуем ответить на один вопрос, получить 100 рублей. Давайте, да, да, да. Сплетенные в кольцо цветы и листья Сплетенные в кольцо цветы и листья. Какое? Вино. Вино, да. Правильно? Держите. Спасибо. Девчонки, привет. Это шоу-программа Бегущая сотня. Попробуем ответить на один вопрос, получить 100 рублей. Итак, холодная конфета. Как же называется холодная конфета? Мороженое? Нет. Конфета это не мороженое. Видимоц. <смех> Правильно. Держите. Мягкие игрушки любите? Да. Приходите к ней за ними в магазин Бегемотик в нас в микрорайоне. Ага. Девушка, здравствуйте. Это шоу программа Бегущая сотня. На один, один вопрос отвечайте, получайте 100 рублей. Согласны? Пробуем. Вопрос связан с нашим городом. Как зовут директора магазина «Бегемотик» в 12-м микрорайоне? Там, где игрушки продаются детские. Подсказка. Это имя связано с сказками. С Да, очень часто звучит в сказках. Ну вот смотрите вы в зеркало, такая утром и говорите, какая я сказками сказками да вот смотрите в зеркало утром на себя А, со сказками да со сказками а -а -а. утром посмотрели на себя в зеркало и сказали какая экка красивая но а имя Красивен. Это имя имя да Красив... вот девушке этой вот она нет то имя которое я говорю про которое говорю чаще звучит в казках. елизавета ты, как, а Елизавета Прекрасная, да? Да По-моему, такой сказки нету Нет, есть какой-то мультик, по-моему Подумайте еще раз очень, Кстати, имя распространено Часто очень встречается Мария, Маша Ну, ну, думайте, думайте Хорошо, давайте сделаем так, позвоните мужу Алло, слушай, тут 100 рублей раздают ну ты в курсе, слушай вопрос Здравствуйте, это шоу программа «Бегущая сотня» Ваша жена попала в нее Итак, вопрос на 100 рублей Как зовут директора магазина «Бегемотик» в 12 районе? Уже подсказка была а это, это, это, имя связано, ну, это имя часто звучит в сказке Очень часто Нет, это женщина когда женщина смотрит в зеркало и говорит, какая она прекрасная, вот нет. Давайте еще одну попыточку и либо да, либо нет. Попробуйте, имя очень распространено, очень часто даже в жизни встречается. Нет. Эх, к сожалению, вы не получаете 100 рублей. Спасибо за участие. Парни, парни, привет! Это шоу-программа «Бегущая Сотня». Знаете такое? Ответ на 100 рублей. Правильно отвечайте, получаете денежку. Согласны? Конечно. Итак, вопрос, связанный с городом. Как зовут директора магазина «Бегемотик» в 12-м микрорайоне? Магазин находится вот там. Игрушки детские продаются. Женщины. Женщина связана. связано. Ну, с женщиной, да. Имя женское. Очень распространено. Имя. Даю две попытки и третья попытка звонок другу. Да, у нас не работают, друзья, эти мощики. Тут не важно, тут просто имя угадать. Хорошо, давай просто имя угадать. Женское имя. Ольга? Нет. Анна. Одна попытка Будется, еще. Так, а теперь смотрите. Да. Когда женщина утром встает, смотрит в зеркало и говорит, какая я прекрасная. Елена. Наконец-то. Молодцы. получайте 100 рублей. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, это шоу-программа «Бегущая сотня». Ответьте на один вопрос, 100 рублей получите. Хорошо? Пробуем? Да. Какая самая красивая и популярная по сей день кукла появилась в 1959 году? Молодец. Держи. А Питик, есть вопрос? Э, пока нету. Будет программа-то называться «Пятихаточка». Парни, привет! Это шоу-программа «Бегущая сотня». Один вопрос задаем, 100 рублей получаете. Согласны? Да. Итак, вопрос. Можете вместе? Группировкой Назовите игрушку, в основе которой лежит принцип устойчивого равновесия Матрёшка Не совсем а, нет, не, не, валя валя к... не валяшка Правильно, да, такую песню самирон пел Подержите 100 рублей Вон он отметил Парни, девушкам забираю. игрушки покупайте. Советую вам сходить в бегемотик, там очень классный товар Итак, вопрос зрителя моего канала Какое количество бонусных баллов будет подарено владельцам бонусных карт магазина пигемотик в Губкинском, 12 микрорайонах к концу уходящего года? Ответь на этот вопрос и получи 100 рублей на мобильный. Ссылка на мою группу в описании. Жду ответ там. Это была шоу-программа «Бегущая сотня». Это была шоу-программа. Это шоу-программа. Дай Это была шоу-программа «Бегущая сотня». Так. Это была шоу-программа «Бегущая Сотня». Удачи в следующей программе. Смотри, я говорю салат и жескалируешь. Поехали. Это шоу-программа «Бегущая Сотня». Вот, давай. Это шоу-программа «Бегущая Сотня». Помаши рукой. Да сними нормально. Давай-давай, о, о, о да, да да-да-да да да да да да да да да да да да да да давай давай давай Еще да Давай еще. да да да да да да да Ага. Давай, давай, давай. ага. Еще раз. Что-то не очень. Давай. Эй, где